Вот так я <смех> Вермикулит. Влажный. <смех> вот такая луковица была. Пришла вот такие вот пупырки были. Буквально 2 миллиметра. Вот этот. Посадил. Ну, не посадил так. Накрыл, да и все. Вот. Это результат. Через месяц вот такие корни пошли смысла держать вермикулит не нету, потому что он там никаких питательных веществ нету. Сейчас буду пересаживать землю, вот такие ростки, все нормально, все живет. Возможно, вот так вот любые клубневые цветы можно выращивать, ну не только цветы, все подряд. Отлично. То есть не загнивает ничего. Садил просто в землю бегонию. Загнивали. Вроде бы и немного воды лил, не перелива. А вот этот результат мне нравится. Все отлично, все хорошо. Это калы. Вот их, кстати, можно вот так вот пополам поделить. Вот. Был целый клубень. Вот так поделил, чтобы был и росток такой зеленый. Ну, ростки и корешки. Корешки вот идут сверху такого. Вот один. Вот второй получился с корешками. Вот третий. Ну один корешок. Ну. Ну и все. Ну так получилось, что. Скажем, тут два корешка, но я делить не решаюсь, потому что росток-то один. Ну что корень. А если росток не пустит, корень будет расти, а ростков нету. Точек роста нету. Ну, вот это что-то, но ну, это малозначительное. Вот, а дальше что? я вот такую белизну беру, наливаю в крышку и дезинфицирую, так просто пальцем макаю и дезинфицирую поверхности вот эти все срезанные. Почему? Потому что когда в землю садишь, в земле там чего -то только нету. Вот, чтобы не гнило дальше.